Привет, я Аня Сейли. Как вы поняли, в моем новом видео я покажу, как из обычных черных штанов сделать космос-шорты. Надеюсь, вам будет это интересно. Нам понадобятся, самое главное, это черные штаны или черные шорты. Акриловые краски по ткани. Обязательно нужно, чтобы они были именно по ткани. Нам понадобятся только такие цвета, как черный, синий, красный и белый. Палитра, где мы будем смешивать цвета, кисточки, но нам будет нужна только одна, большая. И еще нам понадобится тоненькая палочка, чтобы перемешивать краску в баночке. Но я просто взяла вместо этого самую тонкую кисточку. Полиэтиленовые перчатки, чтобы, конечно же, не запачкать руки. Мочалочки... Лучше всего взять несколько штук, а старая ненужная зубная щетка, ножницы, важно, чтобы они могли хорошо порезать ткань, кусочек мыла, обязательно, чтобы его край был очень тонким, салфетки, черная нить с иголкой, коробка и сама картинка космоса. Просто, чтобы вы могли смотреть на нее и рисовать наподобие этому образу. Теперь приступаем к самому процессу. В первую очередь нам нужно постирать штаны. А когда они уже высохнут, погладить их. Следующим шагом у нас будет обрезать штаны, чтобы они стали шортами, но мы должны сначала начертить мылом, где они будут заканчиваться и от этого места добавить еще примерно 10 сантиметров и там нарисовать линию. Тогда мы складываем штаны вдвое и начинаем их резать по этой линии. после этого шорты на себе подвернуть несколько раз чтобы вам нравилось и потом закрепить этот участок утюгом далее нам нужно прошить края подвернутого ранее мной участка Теперь, когда это сделано, мы берем коробку и вырезаем два больших и два маленьких куска, чтобы потом их подложить внутрь шорт. Это нужно для того, чтобы не испачкать краской другую сторону наших шорт и карманы внутри. Дальше нам потребуется перемешать по отдельности каждую краску в баночке, но пока мы это делаем только с черной и синей краской. Наливаем немного черной краски на палитру и столько же синий. Ну конечно же, если у вас это получится. Берем большую кисточку и перемешиваем краски, чтобы у нас получился темно-синий цвет. Потом мочалочкой макаем немного в краску и начинаем рисовать наш космос. Кстати, только такими движениями мы и будем рисовать. Далее делайте все ярче и ярче синий оттенок. Теперь нам нужно перемешать в баночке белый и красные цвета. И опять же мочалочкой на шортах рисуем этим цветом, но теперь только какие-то определенные места. Также белым цветом красим, чтобы немного осветлить некоторые участки. А сейчас мы будем делать лично для меня интересное действие. Нам нужно взять ненужную щетку, погрузить ее в белую краску и таким образом разбрызгивать ее на наш рисунок. Это все. Наши космос шорты готовы. На самом деле очень много крутых идей можно придумать с использованием краски по ткани. Вы можете сотворить такую вещь, которой нет даже в магазинах или в интернете. Например, в ваших силах сделать какой-то рисунок или какую-то оригинальную надпись на футболке, кофточке. И это, кстати, может быть классным подарком для ваших близких людей. Так что фантазируйте, придумывайте что-то новое, и у вас обязательно получится крутая вещь. Я надеюсь, вам было интересно. А если попытаетесь сделать такие шорты, обязательно скиньте мне в сообщениях фото. Будет очень интересно посмотреть. И спасибо, ребята, за просмотр. Пока!